Па, па, па, па, па, Заболело и заныло сердце почему, Красной девицы не спится от чего, На душе тоска оборотилась горечью, Что-то суженный к ней не идет давно. И не мил ей белый свет, Весь любимого. День и ночь горюет, Сидя у окна. Душа ее болит, Скребет неистала, Ждет-пождет давно Любимого мана. Вот то делает любовь -то. Встреча долгожданная на первые шопа, как любви, как все слова а обычно шопота, Как и странно-сромные любви А любовь ее все ждет и так надеется, Видно, сужен ее так далеко. Опечалилась не в шутку краснодерица. Она правда так не могла без него. Дождалась обсюду своего любимого, Встретились в объятиях пылких две судьбы. В губы сразу целовала, она милого, Так немного нужно счастья для любви. Вот что делает любовь, когда встреча долгожданная двоих Первые слова любви обычно шепота Как они странно скромные в любви они Вот что делает любовь такого возраста когда ты не первые слава Как ни странно скромные любви, А вот что делать... Когда в свете долготарная двоих, Первые слова любви обычно шел по нам, Как они странно скромные в любви они.